Всем привет, друзья! Я всегда мечтал быть чтецом, но времени никогда не хватает. Но один рассказ я прям настолько хотел зачитать, что я сейчас его зачитаю. Итак, Николай Носов, Мишкина каша. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в горы, в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился.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 «Ты только за печки смотри, а я уже смотрю, будь спокоен». Ну, я за печки смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит. То есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит, она сама варится. Скоро стемнело, мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда каша сварится. Тут смотрю, крышка на кастрюле поднялась, и из-под нее каша лезет. Мишка, говорю, что это? Почему каша лезет? Куда? Шут ее знает, куда.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 ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится. Варим дальше. Что за комедия? Опять вылезает каша. Я говорю, ты, наверное, много крупы положил, она разбухает и ей тесто в кастрюле становится. Да, говорит Мишка. Кажется, я немного крупы переложил. Это все ты виноват. Клади, говорит, побольше, есть хочется. Да, говорит Мишка. Кажется, я немного. Ой. Сейчас, я понял.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 о, говорит Мишка, хорошая каша получилась, знатная! Я взял ложку, попробовал. Фу! Что еще за каша? Горькая, не соленая и воняет горю. Мишка тоже хотел попробовать. Но тут же выплюнул. Нет, говорит, умирать буду, а такую кашу не стану есть. Такой кашей наешься и умереть можно, говорю я. Что же делать? Не знаю. Чудаки мы, говорит Мишка, у наши пескари есть. Я говорю, некогда теперь уже с пескарями возиться, скоро светать начнет. Только мы их варить не будем, мы а зажарим, это ведь быстро. Раз, и готова. Ну давай, говорю, если быстро. А если будет как каша, то лучше не надо. В один момент, вот увидишь. Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась пескарей и привитли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом, все пока ободрал им. Умник, говорю, тоже рыбу без масла жарит. Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом.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 Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. и за тебя весь дом сгорит. Довольно. Что ж делать-то? Есть-то ведь хочется. Попробовали мы сырую крупу жевать. Противно. Попробовали сырой лук. Горько. Масло попробовали без хлеба есть. Точно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы ее вылезли и легли спать. Уж совсем поздно было. На утро проснулись Голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы валить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросила. Не с ней, говорю! Сейчас я пойду к хозяйке, тети Наташи, попрошу, чтобы она нам кашу сварила. Мы пошли к тете Наташи, рассказали ей все, обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпалим. Только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа сжалилась над нами, напоила нас молоком, дала пирогов с капустой. А потом усадила завтракать. Мы все еле и ели, так что тетя Наташа, Вовка на нас удивлялся.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 Отлично.